Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 2 мая и начинаем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. А по паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Вчера мы видели вновь обновление локальных минимумов, доходили до отметки 1.1980 и следующий ориентировочные цели по снижению – это область 1,1890. Отмена восходящего сценария будет рассматриваться в том случае, если пара евро-доллар сможет закрепиться выше максимальных значений, которые были зафиксированы в понедельник на этой неделе на уровне 1,2140. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая остается в приоритете. Примерно такая же картина с парой британский фунт – американский доллар. Мы вновь обновляем локальные минимумы, что, в свою очередь, подтверждает сохранение нисходящей тенденции. По ссылке для снижения это область 1.34 и 1.33.90. Ближайший разворотный уровень также отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы в понедельник на уровне 1.37.94. А пара американский доллар, канадский доллар на, в начале этой недели попыталась выйти из боковика, но пока мы не смогли закрепиться ниже уровня 1.2813, что пока не подтверждает начало нисходящего движения. А вчерашние попытки обновить локальный максимум также могут свидетельствовать о том, что тенденция пока общая восходящая по данной паре сохраняется. Отмена восходящего сценария последует в том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы в понедельник на уровне 1.2806. Пока торгуемся выше данного уровня, основная тенденция сохраняется восходящая. А по паре американский доллар японская иена вчера мы также увидели обновление локальных максимумов, доходили до отметки 109.88, предыдущий целевой ориентир и на текущем момент следующая цель роста – это область 110.29. А ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 27 апреля на уровне 108.93. По паре австралийский доллар-американский доллар тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению ориентировочная 74 74.17, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальные значения, которые были зафиксированы 27 апреля на уровне 75.82. По паре евро-фунт тенденция восходящая также сохраняется. Ближайшие цели роста – это область 88,61, а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значении вчерашнего дня, который был зафиксирован на отметке 87,60. А золото продолжает свою тенденцию нисходящую. Ближайшие цели по снижению – это уходит ниже уровня 1300 долларов за тройскую унцию, а ближайший разворотный уровень мы отмечаем на максимум 27 и 30 апреля на отметке 1325. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция основная нисходящая сохраняется. По нефти марки Brent, общее направление восходящего тренда также остается в приоритете. Цели роста – это уход выше максимумов, в котором мы видели в понедельник на отметке 76.46 и далее движение на 78. Ближайший разворотный уровень, важная область поддержки, находится на отметке 73.10. В том случае, если нефть сможет закрепиться ниже данного уровня, то тогда уже будем ожидать снижение до отметки 70.59. По индексу DAX, также общее направление сохраняется восходящее. Ближайшие цели – это уход выше области самореза. Сопротивление, которое находится на отметке 12629 и движение далее по направлению 12900. А ближайший разворотный уровень краткосрочно отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы в понедельник на уровне 12554, ну, а более значимый для данного актива находится на минимуме 25 апреля на уровне 12312. А по биткоину общая тенденция восходящая сохраняется, ближайшие цели роста это уход выше отметки 9500 и движение далее на 10000, а ближайший разворотный уровень находится все, на, все там же на отметке 8600-8700 долларов за один биткоин, данный уровень является более среднесрочным. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, всем желаю хороших выходных, у кого они все еще продолжаются, ну а те, кто уже вернулся в торговлю, всем желаю также хорошего торгового дня и хорошей торговой недели. Всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман. Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем спасибо и до свидания.